Сегодня по просьбе наших подписчиков мы сделаем подробный, детальный разбор методики заработка «Эволюция». Этот метод появился в Рунете сравнительно недавно. Много вопросов, много отзывов, много комментариев. И э, по просьбе наших подписчиков сегодня мы в деталях разберем каждый шаг данного способа заработка, вы узнаете, работает этот метод или нет, и как можно применять его на практике. Как заявляет автор, этот способ использует зарубежный сервис и позволяет зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Итак, что потребуется? для данного вида заработка сперва мы посмотрим сам сайт продающий сайт посмотрим что здесь описано какая информация дается и потом мы заглянем внутрь и посмотрим что же внутри курса итак для заработка нам потребуется домен отдельный домен который может стоить в рунете допустим порядка 100 рублей в год и хостинг это может быть простой хостинг и даже бесплатный хостинг это то что необходимо на чем строится заработок? Смотрите, вообще многие способы заработка, они приходят из-за рубежа. То есть, там э, люди находят какую-то определенную технологию, в данном случае это технология арбитража, трафика, и э, уже адаптируют ее под Рунет. Это э, интересная технологии интересный способ. Почему? Потому что за рубежом многие технологии достаточно хорошо освоены. Например, соло-рассылки. А у нас это такой маленький-маленький сегмент. Люди даже не слышали про это. Так вот, смотрите, есть определенный зарубежный сервис. Сейчас мы посмотрим, как он работает. И данный сервис позволяет создавать, так скажем, копии, копии новостных сайтов сайтов миллионников сайтов которые имеют высокую репутацию так вот например сайт rt и здесь на сайте появляется вот такой вот баннер автора если бы человек покупал рекламу она стоила бы допустим миллион рублей но это не есть покупка рекламы на данном сайте как же это все происходит сейчас я вам все покажу смотрите сервис номер номер один снипли ио как работает данный сервис? В сервис подставляется любой популярный сайт, сайт с новостью дня. То есть, есть вот такие вот трендовые новости. Производится настройка и на сайте появляется вот такой вот баннер. То есть, человек переходит на сайт, он может пользоваться сайтом, читать новости, переходить по страницам, но на сайте будет размещена реклама. То есть, происходит слияние кода сайта и кода рекламного блока, которым вы можете управлять. И для чего могут быть рекламные э, кнопки? например ваш бренд кнопка для посещения вашего сайта ваш бренд посещение другого стороннего сайта дальше это цель покупки это цель переходы и это цель пиар пиар то есть ну, значки говорят нам многое так вот это особая форма социального маркетинга, то есть если вы например в соцсети попробуете вставить ссылку и прорекламировать ваш сайт напрямую, вас как минимум забанят как максимум у вас все будет хорошо, но переходов особо не будет, если вы рекламируете товары MLM-компанию, какой-то продукт люди неохотно переходят, но когда вы закидываете в соцсеть новость дня новость дня, ну вот например мы видели пример да, кстати тут есть статья сколько уже людей воспользовалось 85 миллионов человек сократило ссылки 25 миллионов 25 тысяч активных пользователей и 268 миллионов ссылок и директов это работает это технология из буржунета и она действительно уникальна фишка в том что данный сайт на английском и данный сайт не дешевый то есть есть тут платные тарифные планы автор курса рассказывает как использовать данный инструмент бесплатно Бесплатно. Он делится определенным секретом. Действительно, можно использовать самый высокий тарифный план абсолютно бесплатно, настроив э, все необходимые ссылки и редиректы. Теперь подробности. Я показываю скриншот с сайта Evolution. Здесь новость, вот такая вот новость вставляется в социальные сети. Причем можно настроить ссылку так, что ссылка будет имитировать оригинальный новостной сайт. На сайте человек может прочитать новость и на сайте будет висеть реклама. Количество переходов на новость на соответствующих сайтах и группах может составлять более 50% в сравнении с одним процентом, двумя процентами, полпроцента э, переходов, э, если вы напрямую бы рекламировали вот такую вот ссылку. То есть это уникальная технология, так скажем, выманивания трафика из социальных сетей. А теперь к урокам, что дает автор внутри курса. Да, скажу, кстати, что данный курс не появится в открытом доступе на пиратских ресурсах. Он не появится по той причине, что здесь очень высокая степень защиты. Здесь персональные страницы, которыми имеет доступ только ученики. Они могут консультироваться с автором, задавать вопросы и значит, получают индивидуальную поддержку. Есть график поддержки, можно писать вопросы. Есть куратор персональный, который доводит до результата. Результат это 50 тысяч рублей в месяц. И я думаю, что это не предел. Итак, первоначальный урок – это знакомство, то есть, как строится заработок. Ну, суть заработка примерно в общих чертах я рассказал. Сейчас я объясню вам эту суть более подробно. Вот здесь автор показывает и личные кабинеты, и доходы, и рассказывает о методике. Суть такая. Берется специальный парсер новостей, отслеживаются самые трендовые топовые новости, берутся группы в соцсетях, группы Миллионники, где очень активная аудитория, активная именно в отношении реакции на подобные новости. Производится упаковка новостного сайта в специальную ссылку. Ссылка перезагружается в определенный домен, подключается ТДС-система. Эта система распределения трафика и, по сути, вы получаете бесконечный источник трафика, который может работать и приносить постоянно переходы на партнерские товары, услуги. Весь прикол в том, что данная схема она не только локализована для русскоязычной аудитории, она прекрасно работает в буржунете. То есть вы можете взять зарубежную новость, можете зайти в Facebook, как это сделать, автор полностью показывает, и с Facebook получать отличный, дорогой, жирный, монетизированный трафик США. Что это такое? Ну, вот Я вам просто для примера скажу, подумайте, сколько денег вот у вас сейчас лежит в кармане, какая сумма. И я вам дам ответ, средний житель США имеет карманный кэш, то есть сумму около семи тысяч долларов. То есть это деньги на всякий случай, на случай распродажи, на случай оплаты какого-то товара, услуги, на просто непредвиденный случай. Это та сумма, которую человек носит в кармане. Это карманные деньги жителя США. Платежеспособность этой аудитории потрясающая. Поэтому изучив данную методику, даже новичок может получать трафик из буржунета и монетизировать этот трафик просто с великолепными результатами. Дальше регистрация на площадке. Площадку мы узнали. Создаем первые рекламы. Дальше отгрузка баннера. То есть баннер отрисовывается и отгружается на сервисе Canva. Многие из вас знают этот сервис. То есть автор показывает в деталях, как этот баннер отрисовывается. Ну, недолго там уже есть готовые шаблоны дальше ищутся сайты с контентом, причем каждому уроку идут листинги, там ссылки, инструкции, инструменты все это есть так, сервис для автоматического поиска актуального контента, это очень круто, то есть есть сайт, который позволяет находить прямо новостные сайты, горячие новости, на которые люди прямо клюют, и я могу сказать, что в Рунете эту технологию пока практически не используют, я не сталкивался, я во многих группах подписан, ищу разную информацию, не видел ни разу, вот. Дальше тут показано, как взять первый офер, монетизировать его, дальше размещение страницы, загруж... загрузка на хостинг, тут уже есть готовая страница, автор показывает, просто вы меняете одну ссылочку, загружаете страницу, у вас есть первый товар, который продается и который приносит хорошие деньги. И установка ТДС-системы. Вот сама по себе ТДС-система, ну, для тех, кто не знает, это такая система, которая сгенерирует ссылки и потом позволяет статистику вести по этим ссылкам. Эта система обходит ограничения соцсетей. То есть, соцсети банят внешние ссылки. ТДС-система позволяет эти ссылки замаскировать. Просто ТДС-система может стоить, например, 500 долларов, 1000 долларов. Здесь автор отдает эту ТДС-систему с инструкцией «Залили на хостинг, через 5 минут у вас своя ТДС-система». Автор говорит, что тут он отдает инструментов на 60 тысяч рублей в комплекте. Разных лайфхаков, как использовать Платные сервисы бесплатно. Вот. Кстати, если вы думаете, что легко догадаться, как использовать платный сервис бесплатно, это не так. Я думал, как можно вот этот Simply сервис использовать бесплатно, я не понял, пока не посмотрел урок автора. Он показывает в деталях. То есть это действительно ценный опыт, который наработан множеством проб и ошибок арбитражников трафика, людей, которые зарабатывают на арбитраже. Так вот, я посчитал Не 60, а порядка 75 тысяч Инструментов То есть инструменты, различные лайфхаки Как использовать платные сервисы, бесплатные То, что отдает автор Это стоит порядка 75 тысяч рублей Это такой вот багаж, который человек получает Уже изучая данный курс Это уже в комплекте идет И это можно использовать Способы слива трафика Программа для автопоиска источников трафика Настройка элементов И тесты, первые тесты по полу трафика. Как правильно работать по системе. Первая и вторая часть. Самые важные уроки, но к ним нужно приступить, когда вы уже освоили и настроили при, по предыдущим всю систему. И работа Facebook. Первая и вторая часть. Это золотые уроки, потому что это трафик из буржунета. Вы можете перейти с русскоязычного трафика, который уже может приносить там 2500 рублей в день, с половиной и зарабатывать 5000 в месяц это не предел. Перейти на трафик из буржунета, трафик из США, трафик из Европы, трафик из даже из Арабских Эмиратов можно привлекать, друзья. Так вот, я считаю, что это очень классная, крутая система. В ней идет много инструментов. Например, вот урок. Разбираем программу для автоматического поиска источников трафика. К уроку вот так вот прикреплена дополнительная программа, архив с программой. То есть просто так, чтобы найти программу, у вас уйдет неделя в Рунете. Вы попробуете множество программ, одни будут работать, другие не будут. И вы никогда не найдете идеальное решение, потому что не хватает опыта. А здесь все уже есть. Вот такая вот начинка курса эволюция. Друзья, не судите строго. Я сделал обзор по просьбе наших подписчиков, чтобы показать, что внутри и про что, о чем данная система. Ну, вот Общую оценку могу дать, что метод рабочий, метод позволяет привлекать трафик и в Рунете, и в Буржунете, но халявы не будет. Если вы думаете, что здесь там нажал кнопку и трафик полился, это не про данный курс. Здесь нужно будет каждый день делать определенные действия, особенно на начальном этапе, работать с соцсетями, это может быть 2-3 часа в день. Но это реальный результат. Потому что кликабельность по данным объявлениям, она потрясающая. Что я конкретно успел сделать по данному курсу? Меня интересовало вообще, работает ли система перелива трафика по новостным ссылкам. Я сделал новостной баннер. Я его не прикреплял к сервису вот такому, который позволяет упаковать баннер внутрь сайта значит не прикреплял я просто сделал баннер новостной и закрепил в одну из своих групп у меня много групп с которых я сейчас уже получаю трафик где тысячи подписчиков так вот у меня кликабельность по новости достигла 35 процентов 35 процентов при том что обычная кликабельность по допустим рекламному баннеру там товара услуги товара с алиэкспресс достигала не более 2 процентов здесь 35 это шикарный результат и это имеет место быть то есть вот эти связки работают метод рабочий и для новичка метод посильный то есть человек если вообще не разбирался в способах заработка в интернете он может полностью изучить данные уроки за один-два дня настроить всю систему и начать по ней работать зарабатывая хорошие деньги от 50 тысяч рублей в месяц это подобно вот такой вот нефтяной скважине если раньше по аналогии в древние века были динозавры, они превратились в уголь, в нефть, в газ. Да, нефть и газ – это динозавры. Сейчас эти углеводороды выкачивают по нефтяным трубам, и кто-то зарабатывает миллионы. Так эволюционировала жизнь, и человек стал вершиной эволюции. То же самое происходит и в интернет-технологиях. Пока одни терпят убытки на размещении платной рекламы, другие бесплатно качают сотни переходов с буржунета и зарабатывают на этом деньги. На этом, друзья, все. Метод подходит для новичков, но для новичков, которые способны самостоятельно и зарегистрировать e ящик, и зарегистрировать, например, электронный кошелек на Яндексе. То есть, такие минимальные знания в интернете необходимы для новичков, которые могут пользоваться Word, Microsoft, Excel. Это тоже требуется для работы. То есть, если вы не имеете базовых навыков работы с компьютером, метод вам не подойдет, он будет сложным. Но для большинства новичков метод подходит обязательно для метода нормальный компьютер. То есть, это должен быть компьютер, который стабильно работает и имеет хороший доступ в сеть интернет. Вот это две необходимые детали. Вложений больших тут не требуется. Домен хостинг это пару сотен рублей и это то, что необходимо, чтобы начать и заработать первые несколько тысяч уже на второй день. Поэтому, друзья, я считаю, что этот курс достойный. Помещаю его в золотую копилку лучших материалов, которые были в этом году и до встречи в наших новых обзорах самых интересных обучающих материалов Рунета. Спасибо за внимание и не забудьте подписаться на наш канал